Сегодня мы беседуем про арендный бизнес и, и то, о, стоит ли покупать арендный бизнес-кредит, насколько вообще кредитное плечо стоит использовать э, для этого бизнеса, для развития, для покупки. Поэтому, как всегда, ставь лайк авансом, подписывайся на канал, внизу задавай свои вопросы. И сегодня со мной Анна Мирошмиченко. В предыдущих видео мы с тобой поговорили о всех нюансах арендного бизнеса, да, о том, что можно купить готовый бизнес, да, и вы делаете все под ключ. У них такой вопрос вообще, стоит ли использовать кредитное плечо. Были ли у тебя примеры франчайзи, которые это сделали, и какой у них результат? Mm -hmm. Ну, Классный, правда, вопрос, потому что часто его задают на встречах. Не всегда у людей есть вся сумма, например, для того, чтобы войти в этот бизнес. И, конечно, то, что мы обсуждали в предыдущих видео, почему выгодно и интересно покупать 7 объектов, а не меньшее количество, обязательно посмотрите предыдущие видео. Это крайне важный вопрос. Итак, когда человек заходит кредитными деньгами, конечно, это возможно, у нас это очень распространенная история. Но люди, конечно же, берут потреб, здесь ипотеку не получится mm -hmm. да, потому что все-таки это аренда бизнеса, тут мы не а ипотеку можно? Я говорю, ну как, это жать? Да, поэтому, беря потребительский кредит, но ну, здесь нужно считать, наверное, свою точку безубыточности, на какой срок, на какой период брать, чтобы был комфортный платеж, но не было ни одного человека, который бы чувствовал дискомфорт при платеже, ну, вот этих потреб платежей. Здесь, наверное, просто важно понимать, что участие собственника, да, то есть либо инвестора бизнеса, она всегда на первых трех месяцах очень активно. Через три месяца немножко спадает. я да, особенно, когда это займы, я бы рекомендовала бы, что сделать ребятам, то чтобы все равно какой-то платеж существенный, он оставался у них на руках, то есть, ну, деньги с этого бизнеса приходили к наки. То есть, может, первые как раз три месяца этот платеж как бы, полностью гасил максимальное тело кредита, но через три месяца сразу же получили день, чтобы ну, новый вот этот эффект себе подбодрить. О, еще у меня вот сейчас, ну, там. А, например, там, через полгода еще больше. Да? То есть ну, каким-то таким угу. тогда было бы очень комфортно. Да? Есть... Насколько ну, я знаю, у тебя есть ребята, которые уже это сделали. Да. Да, да, конечно. И клиенты до сих пор. Кто-то уже погасил этот потреб, кто-то на сегодняшний день гасит. То есть, ну, они есть, можно с ними пообщаться, послушать видеоотзывы. А, если что, они у нас есть. Да, вы кстати, если есть такая потребность, можно написать, и вы, в да. принципе, и даете и контакты франчайзи, это не секретная информация, и, в принципе, можно даже к ним приехать, заселиться, так? Да, можно к ним приехать, заселиться, можно с ними пообщаться, вот, но сначала мы спросим у них разрешение, а так в принципе все можно, но мы уже это делаем. Окей, okay, то есть мы ответили на вопрос, то что в принципе кредитное плечо можно использовать для покупки бизнеса, насколько это целесообразно, если ты растешь? То есть ты зашел из 7 объектов, насколько вообще эта стратегия работает для запуска дополнительных квартир. Я не вижу в этом никакой проблемы, да, то есть э, здесь вопрос, наверное, решительности и желания самого инвестора. Что бы я точно не порекомендовала я бы не порекомендовала на первом ходе, этапе брать более 7 объектов, да, то есть вот 7 – это прям золотая середина, угу. это одна горничная, человек только знаком Если, конечно, вы знаете этот бизнес изнутри, уже давно мечтали им заниматься, понятно, легко берите больше, у нас есть такие примеры ты можешь с ним познакомить, но если вы первый раз, вы новичок, вы еще как бы принимаете решение то вот семь объектов – это идеальный вариант. Да, то есть И дальше уже через месяца три, 4 когда вы уже а, окрепли в этом бизнесе, почему бы нет, но взять дополнительный кредит на развитие. Смотри, сразу хочу небольшой дисклеймер. Есть люди, которые абсолютно без опыта в инвестировании, берут отсутствие своих денег, отсутствие опыта, и они не хотят ничем заниматься. То есть они говорят а, примерно следующее. Я возьму деньги банка, отправлю их на работу и буду получать пассивный доход. Соответственно, у них есть некая гипотеза да, снятия ответственности. То, что он дает эти деньги вам, и вы все за него сделаете. Uh -huh. То есть вот как у тебя вообще отношения с такими инвесторами? Но ну, я считаю честно, что нужно быть искренним в жизни, да, то есть, и нет такого бизнеса, который попал бы инвестор, любой бизнес, неважно, что это за бизнес, все равно это требуется твое участие. Даже, в принципе, кладя деньги на депозит, всегда могут отозвать лицензию этого банка, не могут поменяться ставки, да, то есть... Uh, у меня вот сейчас, например, у отца хранятся деньги на счете. И все равно он каждые полгода следит за тем, какая ставка. То есть все равно он какое-то делает участие. Здесь, конечно, когда мы берем не банк, а какую-то доходную историю в виде инвестиций в свой собственный mm. бизнес, это бизнес. Да? То есть и я не хочу продавать котам, людям. Поэтому я обучаю, поэтому я их дотягиваю, дожимаю их навыки. Потому что мне важно, чтобы он мог в любой момент работать сам. Uh, у него есть всегда вариация работать с помощью моей команды, найти другую управляющую команду, взять удаленного ассистента, либо взять физического управляющего. У него есть вариации, но только тогда, когда он об этом понимает когда он совсем не понимает, говорит, я не я, там вообще ничего не хочу знать. Ну, мне кажется, было бы глупо, даже я там инвестирую там, не знаю, в машины, в тачки, да, то есть у меня есть две машины в такси, мне и то пришлось погрузиться в этот бизнес, и реально я очень сильно пожалела, потому что очень много времени моего, хотя здесь говорят, что там, таксист, мне пришлось открыть кодаку, это, мне пришлось... Лицензию, мне... да, Да, форум. Лицензию, форум. мне пришлось ездить в Яндекс.Такси, мне пришлось войти в Вальфиф форум где сидят -то, на, таксисты, потому... да, то есть мне пришлось с миллиардами таксистами пообщаться. Оказывается, что там в аренду тачку свою собственную сдал и все. Okay. Окей, кредитные средства, как и любые другие деньги, они подразумевают ответственность. То есть нужно всегда понимать, когда ты приобретаешь бизнес, ты приобретаешь не только денежный поток, то ты еще получаешь некую ответственность за принятие решений. И ошибочно думать, что если ты нанимаешь команду в либо ты нанимаешь менеджера и так далее, когда что-то идет не так, на самом деле, то в каждый конкретный момент ты должен очень четко контролировать ситуацию. И поэтому морально и психологически никогда не нужно вытаскивать себя, особенно из бизнеса, который находится только на раннем этапе. Ты можешь автоматизировать, ты можешь строить удаленное управление. Ты можешь нанять очень крутых менеджеров, но у тебя всегда должны быть точки контроля. Там, если это арендный бизнес, мы э, в предыдущем видео уже обсуждали, то что у тебя должны быть отношения с собственниками, у тебя должны быть белые юридически заключенные договора, у тебя должны быть э, доступы к аккаунтам. То есть это твой бизнес, твой сон, и ты решаешь, как он будет выглядеть, потому что вот, э, мы, по-моему, с тобой где-то в Курах обсуждали пример. Мне кажется, он будет очень показательным. Почему при тех же самых условиях, при тех же деньгах при управлении вашим или не вашим, есть собственники, у которых бизнес нормально растет, есть люди, у которых бизнес наоборот падает, связано ли это с квартирами или с чем-то еще? Нет, связано это с энергией и верой, Вера в себя в первую очередь, потому что когда вы верите в себя, вы верите в то решение, в ту силу слова, в ту силу мысли, которую вы делаете. Это реально ответственность, то, о чем сегодня сказал Андрей, это правда, это прям самый важный вопрос вообще в жизни каждого из нас. Второй момент это Вера в тот бизнес, но как ты можешь не верить, верю в себя. Если я верю в себя, верю в то, что я всегда принимаю грамотные решения, то я уже сделала решение выбрать, например, этот бизнес, значит, мое решение, значит, я верю в этот бизнес. Да? То есть оно вот как торжественно, торжественно равно. Когда человек не верит в этот бизнес, значит, он не верит в свое решение. Да? Поэтому, ребята, перед тем, как покупать какой-либо бизнес, выбирать какую-либо стратегию. и выбирая нашу особенную стратегию, да, я вам очень рекомендую ознакомиться, посмотреть кучу видюшек, подготовиться морально и, правда, принять решение, прям быть готовым. Потому что, когда ты готов, у тебя все очень легко, и команда классная у нас работает, и всем кайфово, и все прям на фане и вообще там энергия такая создается. Как только человек даже, вроде бы, он говорит, да, я все верю, но у него внутри тремор, да, вот он боится он первый mm -hmm. раз в жизни, деньги да, все, вот, вся команда у меня как будто, и все как будто сыпется «Были объекты, кучу хоть заключаем хоть чат». Потом раз, и целый месяц мы ни одного объекта не можем найти. Ну, они какие-то ну, какие там… Ну, то есть он сам энергию свою транслирует, получается? Да. да. Поэтому вот эта энергия, прокачивать ее В любом случае, я всегда думаю о самых сильных предпринимателях в своей жизни, когда я вот хочу какое-то принять нестандартное решение, mm -hmm. да? то есть я всегда думала, как бы в этой ситуации поступил бы там, в одно Путин, или как поступил бы там Абрамович, да? то есть… Стал бы ли он кого-то вызывать, да, то есть, или расстраиваться, или плакать, да ну нет, конечно, да. То есть, но... И здесь то же самое: вот, как бы поступило в этой ситуации, что делают сильные предприниматели, насколько они сильно прокачивают свою харизму энергию? Правда, их энергия просто зашкаливает. Поделюсь еще своим чит-кодом, как обычно я поступаю. То есть, если мне какая-то тема интересна, первое, то, что я делаю, это естественно, собираю всю информацию по теме. То есть, все, что есть и. Как только у меня есть внутри уверенность, что мне это интересно, я хочу в этом разобраться подробнее, я нахожу людей, у которых это уже есть, которые уже получили этот результат, и нахожу способ с ними встретиться, пообщаться, и это очень много вопросов снимает сразу. Потому что, когда ты теоретизируешь на YouTube, да, например, ты смотришь там сотни видео, вот у нас регулярно, на канале есть ребята, которые ну, скажем так, люди, которые не инвестировали ничего, но они очень хорошо разбираются в инвестировании ну, то есть они говорят, почему это не сработает причем не сработает по этой причине и ты видишь десятки причин почему этот бизнес не работает, но когда ты только что общался с человеком у которого это есть, и он тебе говорит совершенно другие вещи, причем Возражение, то есть чем дольше ты откладываешь, тем больше тебе мозг дает личных причин, почему это не будет работать, потому что пока ты не начал действовать, ты победитель. То есть ты не совершил ошибок, ты не испытал это дискомфорт. И вот как раз нужно найти все силы, начать сделать, вот перейти от просто интересной идеи к намерению и к первому шагу. И вот как только... Ты начал делать действия в ту сторону, у тебя сразу появляется энергия. Поэтому ну, это как бы такой совет, то, что, ребят, если вы в принципе рассматриваете историю с инвестированием, с арендным бизнесом, просто найдите себе силы начать действовать. То есть просто делать шаги, и вы увидите, то, что энергия появится, и вы а, устраните огромное количество неопределенности. А и большое количество вопросов, которые вас волнуют. Потому что попытки найти это в статьях в YouTube, это на самом деле просто потеря времени, вы сжигаете свою собственную энергию просто на то, что собираете информацию, то есть находитесь в неком накоплении жира перед зимовкой, хотя нужно просто пойти и начать двигаться. Все. Мы увидимся в новых уроках. Задавайте свои вопросы прямо под этим видео. Как обычно, ставим лайк, подписываемся, нажимаем колокольчик. И следите за новыми выпусками. Пока-пока. Пока. Для того, чтобы прийти в раздел контактов, нужно найти меня в Инстаграм, Эндрю Меркулов, используя ссылку, которая находится в описании под видео, либо просто вбить мои контакты. После этого вы зайдете в мой личный профиль, и там в разделе...